Друзья, сегодня с нами Руслан, это head of продукт, у которого head of Product компании Epicenter M, Epicenter Marketplace, у которого есть презентация. Он сегодня расскажет нам очень много всего интересного. Мне уже некоторые писали в Фейсбуке, что готовят вопросы для тебя, поэтому вопросов будет сегодня много. Давай я, наверное, слово тебе передаю, а потом мы уже там в режиме диалога. Uh, окей, хорошо. Давай. Uh, мы договаривались, что сначала я вам чуть-чуть расскажу, что такое Epicenter Marketplace. Да. Я надеюсь, вам видно мой экран, да? Мне видно. Коллеги, Не вам видно? Плюсуйте. Хотя видно. я тут вроде как на кнопочку специальную нажал. А теперь... Видно, видно, видно. Хорошо. Окей, что это такое? Боже, это еще всплывающее сообщение. Uh, что мы делаем и вообще как мы появились? Uh, смотрите, эпицентр, marketplace это отдельные IT-компании, чему мы вообще uh, сильно рады, uh, потому что мы сильно, особо сильно не связаны с эпицентром и с его процессами. Uh, и наша миссия это делать, быть покупателей лучше каждый день. Понятное дело, что uh, через создание uh, инструментов для наших продавцов. Поэтому наша миссия такая, а видение наше... Uh, Делать это через инструменты для продавцов. Наш Marketplace открылся в сентябре 2020 года. Это тот, то время, когда мы там начали продавать первых, по-моему, тысячу товаров и получили там около пяти заказов в день. Сейчас мы до сих пор находимся в статусе бета, потому как мы помимо того, что строим Marketplace, мы еще и понемногу переписываем сайт Epicenter.com, ну, Основной сайт э, и витрину. Поэтому до тех пор, пока мы его не перепишем и не дадим э, достаточное количество, по нашему мнению, э, инструментов для продавцов, мы будем находиться в статусе бета. После того, как мы добавим все, о чем нас просят, э, хотя бы в базовом варианте, мы скажем, что мы наконец э, запустили релиз, если можно так сказать. Что мы строим? Мы строим открытую контролируемую площадку с CPS-монетизацией. Сейчас чуть-чуть расскажу, что это означает. Открытая означает, что к нам может прийти любой продавец, зарегистрироваться и продавать все товары, которые не запрещены законодательством. Сейчас пока что есть еще момент с тем, что эпицентр, большой эпицентр Иногда просит нас не продавать какие-то определенные товары, на которые По поводу которых у них, в общем, прямые контракты с поставщиками. Но я думаю, что скоро мы тоже эту проблему решим. Поэтому, в принципе, мы продаем все товары, которые не запрещены законодательством. И все, наверное. Что означает, что мы контролируем? Это означает, что мы, в отличие от классифайдов, например, там, того же UX или более открытых или менее контролируемых маркетплейсов типа промо. Мы проверяем и каждую сделку, мы проверяем каждого продавца, мы просим его документы. Часто мы можем спросить о происхождении товара, например, если это какие-то брендовые товары, если это какие-то товары, которые очень часто подделываются, например, там, это какой-нибудь Lego или это кроссовки. Мы попросим информацию о происхождении этих товаров и разрешение на использование иногда даже разрешение на использование торговой марки если, если другой правообладатель этой торговой марки или там, компания которая может эту торговую марку представлять на территории украины пожалуется например на контент на нашем сайте вот что такое cps монетизация вы наверное давайте Просто, да, как у меня тут написано, что если покупатель вернул вам денежку, вернул вам товар, то мы вам вернем и комиссию. То есть вы платите только за успешно выполненные сделки. Поэтому кажется, что это вроде бы достаточно честно. Вот так немножечко тут я покажу вам, как выглядит наш кабинет продавца. Если, если еще кто-то не зарегистрирован, то приходите регистрируйтесь, вас тоже так и будет. Так выглядит списочек заказов, да, мы обзваниваем всех наших покупателей пока что, то есть мы подтверждаем заказы наших продавцов, чуть дальше расскажу об этом немножко, у нас сейчас есть два способа доставки, я сейчас, наверное, чуть-чуть дальше об этом скажу, вот так примерно выглядит наш списочек товаров, также у нас есть, понятное дело, импорт и экспорт и всякие, и мы пока что не очень большие, в рамках Украины мы, наверное, маленькие, в рамках эпицентра я, наверное, не могу называть процент, но он тоже там не катастрофически большой. Вот так. Наш джейм в прошлом месяце был 33 800, в общем, почти 34 миллиона гривен. Товаров у нас активных на витрине сейчас 700 тысяч. Uh, заказов в день мы примерно получали в прошлом месяце около 1500, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Uh, средний чек наш 1276 гривен uh, за прошлый месяц, uh, очень хорошо. Я сейчас, наверное, покажу, там, какие категории надо продавать. Uh, у нас сейчас 1900 активных продавцов, это те продавцы, у которых есть хотя бы, у которых активный кабинет, у которых есть хотя бы один товар в наличии и у которого есть цена. 79% наших продавцов получают успешные заказы, получали успешные заказы в течение июня 2021 года, что означает успешный заказ, это означает, что этот заказ закрылся, то есть он не был, ну, за него продавец получил денежку, поэтому 79% продавцов получают хотя бы один такой успешный заказ каждый месяц, Uh, этот процент чуть-чуть иногда прыгает. В позапрошлом месяце он был 81, в этом 79, но ну, в среднем он держится около 80%. Uh, <coughs> На сейчас у нас есть уже чуть-чуть подустарела презентация за два дня. Uh, сейчас мы продаем в 2200 категориях, uh, всего их сейчас 3100. Uh, что это означает? У нас есть определенная процедура, по которой мы договариваемся с большим эпицентром а, и добавляем там определенные фичи, которые нужны для каждой категории. А, поэтому мы сейчас продавать можно не во всех категориях, но до конца лета мы точно а, предоставим возможность всем а, нашим продавцам продавать во всех категориях а, нашей торговой площадки и еще дополнительно безусловно создадим а, новые категории, в которых будут продавать в принципе только а, продавцы там не, Там вряд ли будут товары интернет магазины Эпицентр. Сейчас мы у нас есть партнерство пока что только с двумя ну пока что только с двумя основными логистическими операторами. Это Новая Почта и Укрпочта. Укрпочта нам дала еще прекрасный тариф 25 гривен на отправку. У Укрпочты еще дешевая наложка. И наверное сейчас все там будут писать, что а сервис там не очень. Но зато покрытие очень широкое, и как продавца вас же никто не заставляет доставлять почты Вы можете представить максимально широкий выбор из двух логистических операторов вашему покупателю, и он уже скажет, как ему удобнее. Самые популярные категории по количеству заказов вот за прошлый месяц. Рулонные шторы, они прям выросли весной, ну и летом, безусловно, потому что солнце. В солнце начало светить глаза, и люди начали их покупать. Смесители, шторы, мойки для кухни, пульсаксиметры, швабры, люстры, маски для дайвинга сейчас очень сильно выросли э, в прошлом месяце, туристическая мебель, комплекты постельного белья, сушилки для белья, удобрения, горшки и кашпо, вешалки для одежды, э, матрасы, матрасов, кстати, довольно много продают. У нас и там высокий средний чек. Сковородки, кольцевые лампы, электромассажеры, головоломки, антистрессы опрыскиватели. Ну и понятно, это просто какой-то небольшой топ категорий, но безусловно их гораздо больше. Мы продаем, вернее, заказы в прошлом месяце были, по-моему, в 90% всех открытых категорий. Почему топ-20 категорий у нас именно такой? В целом, потому что, ну, во-первых, мы, мы же используем бренд Эпицентр, и поэтому Эпицентр, он ассоциируется с какими-то определенными категориями товаров, в частности, с теми же рулонными шторами, вот, там, со смесителями, со смойками для кухни, со шлабрами и так далее. Они традиционно много продаются и в интернет-магазине, и в офлайне у нас тоже. В этих категориях много хороших продавцов с качественным контентом, потому как эти категории и были открыты немножечко раньше, чем все остальные, поэтому в них добавили раньше много хороших товаров, они попали в рекламу, они проиндексировались к углу, и поэтому на них начал где-то месяца четыре назад приходить достаточно релевантный и в большом количестве трафика. Вот. И в категориях с высоким средним чеком мы настоятельно просим наших продавцов включать бесплатную доставку. То есть, например, это, ну, в, в матрасах нет, потому что там прям очень сложно доставлять их э, новой почтой или почтой, безусловно. А вот, например, на мебель, на бескаркасную мебель, на садовую мебель мы просим включать бесплатную доставку. Э, и поэтому э, в этих категориях достаточно много продаж, у них очень хорошая конверсия потому эти категории в нашем GMB, в общем товарообороте, тащат наш средний чек вверх. Вот так. Есть у нас два таких очень интересных момента, которые для, для нас, как для команды, хотя мы до этого работали в других маркетплейсах, строили другие маркетплейсы, у нас это было открытие. Когда в категории... вот да, пример. Да? Когда в категории хотя бы 22 товара маркетплейсов, в ней начинают появляться продажи. Хоть и каждый список товаров в категории на интернет-магазине, ну, в общем, на площадке Эпицентр-К, хотя он делится пополам, то есть всегда 11 товаров интернет-магазина, 11 товаров маркетплейса. Но вот если нет товаров маркетплейса, достаточных для двух страниц, достаточное количество, то тогда там продаж очень немного. Как только э, появляется э, их там 22 и больше, в этот момент мы э, сразу начинаем получать, э, наши продавцы, вернее, э, сразу начинают получать э, большое количество заказов. Ну, в смысле, там, э, там конверсия просто растет почти на 80% э, на, из просмотра товара маркетплейса в покупку. Поэтому чем больше товаров, по сути-то, добавляется в категорию, тем выше, тем выше вероятность того, что товар на маркетплейсе купят. Поэтому тот факт, что в этой категории уже есть товары маркетплейса или их там кажется, что много, он вообще ничего не означает. Чем больше товаров в категории, тем больше у нас продаж. Как бы странно, возможно, на первый взгляд, для для вас это не звучало, но тем не менее, чем больше вы предоставляете, размещаете товаров, тем больше поисковых запросов мы можем покрыть, и тем больше трафика мы можем привлечь на ваши же товары. Вот. И чем лучше качество контента, чем выше конверсия у товара в продажу, хотя эта зависимость нелинейная. то есть, грубо говоря, если вы добавили 5 хороших фотографий, если вы добавили 20 хороших фотографий, Uh, там разница в конверсии будет не очень большая, но разница между uh, хорошо описанным товаром, что я имею в виду, вот хорошо описанным товаром, это когда у него есть хотя бы 5-6 заполненных характеристик и 5 и больше фотографий по сравнению с одной фотографией и отсутствием характеристик, то разница в конверсии почти в 4 раза. Uh, конкретные цифры сейчас говорить не буду, потому что они очень сильно зависят от категории, в которой размещается товар. Но для всех категорий с высоким средним чеком это прям супер важно. Чем больше у вас фотографий э, в хорошем разрешении, чем больше у вас характеристик, э, тем выше вероятность э, того, что ваш товар на нашей площадке купят. Э, почему к нам стоит попробовать прийти продавать? Максим, я могу об этом рассказывать или не надо? Конечно, даже не на промо-рекламу. Uh, смотрите, у нас простая модель монетизации, как вам кажется. Если вы заработали деньги, вы за это заплатили комиссию. Не заработали – не заплатили. Если вам вернули заказ, вы, его, uh, вы комиссию тоже получите назад. У нас пока что очень низкая конкуренция в большинстве категорий. Uh, я вам приведу пример. Там, uh, у, нас есть, uh, компания... uh, у нас есть компания… Диваны продавать можно. У нас есть компания Деколюкс. Она сама по себе очень большой и хороший продавец просто uh, как… Компания, у нее есть и магазины, и онлайн магазин свой, они к нам пришли и загрузили там тысячи рулонных штор. И мы думали, ну все, вот все, как бы категория пошла пошла к одному продавцу, и только он и будет в ней все продавать. А потом туда добавилось еще четыре продавца, и эти четыре продавца продолжили продавать, вернее, начали продавать, и это были новые продажи, то есть их это... Не заказы, которые были каннибализированы у продавца деколюкс, это продажи, которые появились новые. То есть вот не было раньше этих товаров э, и заказов э, не было. Там, давайте я скажу грубо, говоря, да, там в месяц было тысяча продаж в этой категории, добавились новые продавцы и новая категория, стало тысяча двести. А, можно поэтому... вопрос? Чем больше у нас продавцов в категории, тем лучше, и конкуренция у нас небольшая. Да, конечно. Я просто держусь уже несколько слайдов, но вот здесь Давай. я спрошу. При каком количестве, вот по твоим наблюдениям, товаров категория выходит вот на пиковую мощность? Ну, то есть дальше уже не растет. Вот твои наблюдения. Или вы не анализируете? У нас пока не было ни одной категории, которая бы не продолжила расти. А, то есть, а, вот то то есть что... все, да, получается? Да, тут, тут как бы особенность в том, что м, даже когда, вот сейчас можно сказать, что не сезон, да, а, то есть вроде как все разъехались в отпуск, вернее по отпускам, там никто ничего не покупает, кажется, мы по интернет-магазину видим видим плата, то есть он не растет так, как он будет расти в сезон. Но при этом у нас каждый день рекорд по количеству заказов, рекорд по товарообороту. И каждый месяц э, мы ставим, в, в общем-то, э, рекорд по GMB, ну, по, по нашему товарообороту. То есть мы просто постоянно растем, поэтому тут нельзя сказать, что, у нас, что мы пока что уперлись где-то в потолок. Или, скорее, мы нигде никогда э, пока еще не уперлись в потолок и там... По количеству продаж в категории, по конверсии трафика в какой бы то ни было категории. Поэтому я пока не могу сказать. Ну, у нас просто нет таких данных, просто потому что мы нигде пока что не уперлись в количество товаров в категории. если я Принято, так. понятно. Понятно. Окей. А... Ваши заказы может наш, обрабатывать наш колл-центр. На сейчас мы видим, я вам сейчас покажу там один график, на сейчас мы видим, что не для всех продавцов эта, эта механика подходит, если можно так сказать, потому как мы можем подтверждать заказ все-таки дольше, нежели это будет делать продавец но в среднем мы подтверждаем и быстрее, чем это бы делали продавцы. Но есть много, ну достаточно много продавцов. У нас их уже сейчас около 19% которые подтверждают заказ меньше, чем за 10 минут. Поэтому вот таким продавцам мы будем или давать, ну, мы во-первых им точно дадим возможность подтверждать заказы самостоятельно, а, а во-вторых, возможно, мы для них еще какие-то придумаем плюшки то что мы это делаем, они это делают а, так быстро но если а, вы хотите снять с себя эту обязанность если вы не хотите звонить вашим продавцам вашим покупателям если у вас а, есть для если у вас и так достаточно много а, заказов и подключение новой рекламной площадки для вас а, обернется в рост операционных расходов то вы можете передать <coughs> это а, на нашу сторону и мы ваши заказы будем подтверждать самостоятельно. В наших списках товаров 50% выдачи – это товары Marketplace, и поэтому вы в любом случае, ваши товары в любом случае получат просмотры. А если они еще и хорошие, и на них хорошая цена, то они получат еще и достаточно много продаж. Вот для наглядности, да, это время, которое проводит заказ в каждом из статусов в среднем, и вот это вот время, среднее время в часах, да, 2,81 часа. Это не очень, не очень наглядно, конечно, но вот такое вот число. Почти три часа подтверждается заказ, с, в среднем заказ продавцом. Сейчас это, это за прошлый месяц, на сейчас эта цифра равняется двум часам и 1. десятой. Короче, два часа 6 минут в этом месяце среднее время подтверждения заказа продавцом. А мы вот уже добавляем к этому времени еще 5 в среднем. Да? Но на, ну, у нас, безусловно, внутри есть тоже приоритизация этих звонков. Дорогие заказы мы в любом случае в первую очередь прозваниваем. Заказы от больших компаний, от тех, кто продает много и у кого низкий процент отмен. Это Низкий процент отмен у нас считается ниже 24% от общего количества заказов. Вот для таких случаев мы обзва... мы их обзваниваем в первую очередь. Но да, сейчас наш колл-центр уже, мы продолжаем его расширять, нанимаем туда людей, там их на самом деле уже и так много, но часть, часть заказов мы можем подтверждать не так быстро, как всем бы нам хотелось. Но при этом, когда сейчас большие продавцы заберут на себя, подтверждение заказов. это время. Во-первых, это время упадет, во-вторых, мы немножечко еще автоматизируем этот процесс и подтверждение с нашей стороны будет занимать точно меньше двух часов. Если вы готовы обрабатывать ваши заказы самостоятельно, то вы можете это делать. То вы можете это делать. Вот так вот. Давайте я коротко расскажу про наши планы на 21 год. Мы точно дадим возможность продавать во всех категориях. Я думаю, что это уже вот месяц, максимум два. Мы добавим возможность оплаты карты на сейчас. Почему? Давайте сейчас, возможно, там возникнет много негодования, почему до сих пор этого нет. Еще, скорее всего, будет вопрос, так это же две кнопки нажать там, или что-то подобное. На сейчас, ну не на сейчас, вообще в принципе, Marketplace решает для покупателя-продавца проблему доверия. Потому как покупатель пока что не сильно доверяет продавцам на, на площадках, сторонних продавц, сторонним продавцам на площадках, поэтому не всегда покупатель готов платить денежку заранее, до того момента, как он получит свой заказ. И когда мы проводим опросы для того, чтобы узнать, а какой же нам приоритет поставить задачи по подключению оплаты карточкой, мы видим, что не больше 10% покупателей готовы оплатить заказ от стороннего продавца на сейчас. При этом у интернет-магазина я вам должен сказать, что тоже не сильно больше процент оплаты карты. Хотя Эпицентр есть почти в каждом городе, куча точек выдачи. Вы можете прийти и в случае чего вернуть любой товар, я имею в виду товар, который приобретен в интернет-магазине. Но, тем не менее, и процент оплаты картой у нас на сайте, в интернет-магазине, он тоже там не какой-то космический. Поэтому, если мы добавим эту возможность, это не означает, что станет, вдруг станет больше продаж или какие-то проблемы, которые продавцы хотели бы с помощью оплаты картой решить, будут решены в большом количестве заказов. Мы добавим возможность предоплаты на карту продавца. Безусловно, мы это будем делать не через... ну, или... Скорее всего, мы это будем делать не через а, возможность отправить там, э, номер карточки покупателю без участия площадки. Мы, вероятно, будем контролировать э, этот процесс. Невероятно, мы точно будем контролировать этот процесс. А, и, вероятно, мы будем проверять, что эта карточка не была засвечена где-нибудь в каких-то скамерских э, базах. В общем, будем проверять, что... Карта не попадала ни в какие черные списки. Мы добавим возможность пополнять баланс продавца карточкой. Тоже, опять-таки, когда мы спрашиваем у наших продавцов, а сколько же, а готовы ли выплатить карточкой для того, чтобы оплата происходила быстро, то нам, ну, нам около 30%, 31,2% пользователей, которые приняли участие в опросе, сказали, что они готовы, в принципе, платить карточкой за пополнять баланс своего интернет-магазина у нас на площадке. Мы добавим возможность адресной доставки. Вот сейчас уже там заканчивают ребята разработку. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мерчант сможет и доставлять до покупателя товары собственной логистикой и предоставлять возможность самовывоза из своих точек выдачи. Ну или там у вас есть несколько магазинов, или у вас есть точечка на рынке, и вы хотите предоставить возможность прийти к покупателю, чтобы он у вас забрал заказ, вы ему там, например, что-нибудь еще допродали, то такая возможность у нас уже очень скоро появится. Мы добавим рейтинги продавцов. Сейчас на самом деле рейтинг продавцов у нас не отображается, мы безусловно, внутри у нас есть для этого все метрики для того, чтобы его считать и выводить, поэтому мы скоро его тоже начнем отображать для наших покупателей, после уже будем добавлять отзывы о продавцах. Пока что это будет объективный рейтинг, как быстро вы подтвердили заказ, как много заказов по недаличию вы отменяете и так далее, то есть какие-то очень объективные метрики в первую очередь мы добавим и будем показывать, как нашим продавцам. Сначала мы будем показывать их нашим продавцам в кабинете, а потом будем показывать их еще и нашим покупателям. Отзывов о покупателях не будет, это не classified. Да, мы с ним называем. Вот. И мы, безусловно, скоро добавим отзывы о товарах. Все, наверное, что я могу сказать. А, ну еще мы ускорим модерацию товаров. Мы ее ускоряем на самом-то деле каждую неделю примерно увеличиваем, и с помощью того, что мы нанимаем больше людей, с помощью того, что мы сильно оптимизируем наш процесс. И ну, тоже надо понимать, что мы же пытаемся переписать очень большую... Мы пытаемся изменить модель данных очень большого продукта, которому уже почти 7 лет, поэтому много всяких моментов, которые кажутся очевидными, и очень простыми, типа, а давайте вы добавите обязательные атрибуты или обязательные характеристики, которые всегда нужно заполнить перед тем, как карточку, отправлять, карточку товара отправлять на модерацию Для нас это в условиях, в которых мы находимся, это может оказаться очень нетривиальной задачей. Но ничего страшного, мы все эти такие задачи победим, и все будет все будет классно. Вот, спасибо вам большое за то, что вы есть, и приходите к нам через нашу формочку регистрации или через хавер. Так что Руслан, я давай вернусь назад. Да. Спасибо, Давайте. спасибо большое. Я думаю, половина вопросов отпала, но давай пройдемся по вопросам сначала от наших участников, и потом, если что-то останется, то я позадаю свои Окей, uh, okay. uh, смотри, значит, давайте начнем с самого начала, там был первый пользователь Blackstar у нас, Blackstar первый. Uh, Руслан, можно ли крутить контекстную рекламу на свои товары в эпицентре? Меня забанят? Ради бога, крутите. А кто вас забанит? Смотрите, вы, вы говорите, uh, давайте, uh, эпицентр, давайте мы вам на товары, размещенные на вашей площадке, приведем трафик, а вы за него еще не заплатите. конечно. Я вам еще кружечку пришлю. С котом на обременение следить, да? Или с котом, да. Okay. Нет, у нас есть корпоративные против кружечки мы их дарим. Ага, okay. okay. да. окей. Okay. хорошо. Формы. Погнали дальше. Денис спрашивает, как вы контролируете наличие товара у продавцов? Смотрите, э -э во-первых, у нас есть возможность добавить файлик, из которого мы будем, в котором у вас будут обновляться ценные наличия и мы его автоматически один раз пока что один раз в день но мы сейчас работаем над тем чтобы раз в час забирать просто у нас их уже так много что это, ну, короче, технические задачи немножко э, усложняется вот э, во-первых можно таким образом передавать нам остатки если вопрос про контроль то в ближайшее время, ну, безусловно, мы сначала подготовим наших продавцов к такому переходу, и мы будем несколько раз об этом говорить, но в ближайшее время мы начнем брать комиссию за заказы, которые отменяются по не в наличии, потому что есть все инструменты для того, чтобы передавать нам в наличие. Если продавец этого не хочет делать, то это означает, что он не ценит усилия, которые прикладывает площадка для того, чтобы привлечь эти заказы и дать их продавцу. А ведь для нас у нас точно также есть cost of acquisition и он, я бы сказал, наверное, даже выше, чем у мерчантов в среднем по рынку. И поэтому ROI наш, ну, отношение денег, которые мы тратим на привлечение заказа и денег, которые мы получаем в качестве комиссии за этот заказ, оно у нас не всегда, я скажу вам, положительные, поэтому иногда мы привлекаем заказы для наших продавцов себе в небольшой минус. И в момент, когда еще продавец говорит, а у меня нет этого товара или цена на него не такая, и я его продавать не хочу, то для нас это просто, просто потеря денег, и с такими продавцами мы не очень хотим сотрудничать. Вот. Руслан, поэтому это большая доля... Большая доля таких заказов сейчас. Отмены по невналичию 9%. Да. И, смотри, 25%, 24% заказов у нас Отмен, отменяется Да, угу. да в, вообще всего. И 9% э, заказов не от 24, а от всех. Это отмены по невналичию. Хм, окей, понятно, принято. Спасибо. Александр сп спрашивает, э, можете, пожалуйста, емко, емко, ответить, зачем Эпицентр, в принципе, запустил marketplace? Это дань моде или что за этим на самом деле кроется? По вашему мнению, Руслан? По моему мнению? По вашему мнению. Так как это и есть, в принципе, моя зона ответственности, стратегия, то я, наверное, не могу вам ответить прям очень развернуто, но это часть большой стратегии. Я вам я, ну, так могу сказать. Это не дань моде. Ну, то есть Marketplace решает очень конкретную задачу для компании. Такое, э, точно так же, как мобильное приложение, это тоже не дань моде. Это конкретный инструмент для ретеншена покупателей и для увеличения среднего э, LTV на покупателя. Вот так же и Marketplace – это инструмент тоже для компании, для того, чтобы она росла и могла делать своих покупателей э, счастливыми чаще, дарить им счастье чаще, вот если можно так сказать. Ну, вы У нас на, удивление... на цифры, да. в очередь, да? <с> да? мы смотрим на цифры, и сейчас Marketplace помогает, помогает всему бизнесу расти, и дальше он точно так же будет помогать а, всему бизнесу расти. Mm -hmm. Ну и, безусловно, смотрите, тоже мы, мы понимаем, что на рынке… Профессиональных продавцов в узкой нише их всегда будет больше, чем, чем профессиональных продавцов, которые придут на работу в эпицентр. Поэтому экспертиза продавцов в какой-то конкретной категории она может быть гораздо, гораздо круче, чем у любого продуктового менеджера в любом ритейле. Потому что, как бы это странно ни было, но продавец маленький, профессиональный, он гораздо чаще общается со своими покупателями, поэтому он гораздо, и у него, у него рисков сильно больше, ну как объем денег у него не сильно большой, поэтому он гораздо лучше выбирает товары, и он держится за покупателя, поэтому может предоставлять, очень-очень хороший сервис, сопоставимый с тем, который может предоставить такая машина большая, как Эпицентр. Спасибо. Так, давай следующий вопрос. Евгений спрашивает, будет ли передана обработка заказов в Эпицентре на сторону продавца? мы ну, проговаривали этот хорошо. вопрос. Да, Мы говорили. Если еще раз в двух словах, когда, я так понимаю, с больших продавцов вы начнете, да? В очередь. Uh, uh, да, мы, мы уже начинаем uh, предоставлять такую возможность uh, большим продавцам. Уж, ну, уже есть такие uh, продавцы. Uh, мы уже сейчас у нас есть возможность на самом деле сделать такую штуку, как не звоните мне. Uh, uh -huh. Если вы у нас уже продаете, то просто обратитесь к своему менеджеру. Он включит вам uh, возможность для ваших покупателей uh, попросить вас не перезванивать и тогда, как только вы подтвердите заказ, он сразу же перейдет в статус «подтверждено», и вы можете его уже отправлять. но ну и да, для больших продавцов мы скоро, для всем больших продавцов мы скоро предложим забрать на свою сторону обработку заказа. Опять-таки mm -hmm. для тех, кто не выходит за SLA в 2 часа. Окей, mm -hmm. okay, спасибо. Тут есть провокационный вопрос нам с тобой. Александр спрашивает, выходить в эпицентр с товарами самостоятельно или лучше с хабером? Ну, понятно, Руслан М -м -м, скажет самостоятельно, я скажу с Хаббером. Все просто, погнали дальше. Все условия открыты, на самом деле вы можете пройти регистрацию напрямую, начать продавать на Эпицентре, там достаточно простой онбординг продавцов. Точно так же вы можете продавать на хайбер на сотне маркетплейсов, тоже регистрация и поехали продавать. Давайте дальше. По поводу сайта Эпицентр Marketplace у вас единая витрина, Руслан же, она слитая, делятся товары просто в листинге. Есть интересный вопрос, какая конверсия с принятого заказа в выполненный заказ, если не секрет? Денис спрашивает. Не секрет, 78% из, принят, из подтвержденного продавцом заказа в успешно выполненный 78%. Получается, продавец предварительно подтверждает, что да, он принимает да, продавец, заказ. Да, продавец, когда получает заказ, он э, не видит контактов покупателя, э, но он видит, какой заказ ему, э, ему пришел на какие товары по какой цене, безусловно, и он должен подтвердить, что у него есть товар по этой цене э, в нужном налив, в нужном количестве. У нас это очень есть. много, кстати, еще бывает оптовых заказов, типа там 100 полотенец или там э, 800 кружек. Вот это тоже у нас такое бывает. Это новая вещь. Заказ у нас Они... иногда. Отменяется. Оптовые клиенты пошли в Яком, мне кажется, это сейчас новая вещь. Там не совсем, не совсем такая зависимость, потому что мы же все-таки не B2B-площадка, mm -hmm. а к нам приходит, но штука в том, что Эпицентр – это компания, в которой очень много, много других компаний делают закупку всяких расходников для себя. Поэтому они, когда к нам приходят, они ожидают того, что мерчант сможет предоставить вот такое вот большое количество товара, потому что они же предполагают, что если ты продаешь на Эпицентре, то значит, у тебя же там огромный склад и все дела. И еще они очень ждут МДС. На самом деле, вот если у вас есть возможность распорядить счета с МДС, мы вас будем облизывать и тиловать, потому что у нас есть заказы, которые просто отменяются, потому что продавец не может принять... Да, не, не может принять оплату да, с МДС. А мы как компания у нас, получается, кто-то должен будет это, это МДС заплатить, поэтому мы тоже не можем принимать эти деньги на себя и потом их передавать продавцу, к сожалению. Окей. Okay. Вот принято. Екатерина и Денис, у них очень похожий вопрос относительно первой истории. Если у вас уже есть продавцы с конкретным товаром, у меня такой же товар, как у них, какой смысл? вам еще брать продавцов с таким же товаром, да, то есть еще идентичные карточки товары, идентичные товары размещать и э, очень рядом вопрос стоит, как вы боретесь с тем, что у вас свой товар есть э, и такой же партнерский, как вы распределяете mm -hmm. трафик? Давайте это с конца, мы не распределяем трафик, трафик распределяется сам. Смотрите, мы рекламируем, вот в рекламные фиды э, гугловые попадут все товары и... Товары интернет-магазина и товары маркетплейса э, все абсолютно. А дальше уже Google решит, какой товар э, рекламировать ему в первую очередь и кому больше э, давать э, трафика за меньшие деньги. Э, как мы боремся с тем, что у нас есть товары, которые продает интернет-магазин Эпицентр и отдельно еще продаем мы? На сейчас только некоторые товары, большой Эпицентр, просит нас скрыть потому что на них есть прямые контракты а мы ну безусловно на там не знаю одни, ну, блин, вот у нас супер мало таких товаров которые могут у нас пересечение там было около тысяч там, 500 тысяч эпицентровских товаров 7 тысяч 700 тысяч наших и там пересечение было очень маленькое, поэтому там ну, мы не каннибализируем их продажи, они не могут каннибализировать наши. Поэтому прям сказать, что мы как-то суперсильно боремся, то особо не боремся. Если приходит эпицентр и говорит: а вот я продаю тоже такой товар, пожалуйста, скройте. Вот мы извиняемся перед продавцом и его а, скрываем. А, если вы продаете такой же товар, как другой мерчант, то вообще-то это прекрасно. Внутри, у нас, я вам честно скажу, что внутри товары Marketplace ранжируются по количеству. А, Заказов, которые произошли за определенный период, какой-то период я вам не скажу, потому что, ну, в смысле, я, я его знаю, <laughs> я не готов вам его сказать для того, чтобы не было читинга. Выполнено, а, Да, Выполнены мы берем красные, да? Закры, закрытые заказы, да, под, э, завершен закрытый статус, эти, э, То есть, ну, не получится сделать, как на Wildberries выкуп, э, придется реально заплатить за эти э, продажи комиссии, но можете таким по поиграться, если вам э, сильно захочется. Вот. Если ваш товар продается, то он в любом случае в нашей выдаче будет выше. Если ваш товар новый и у нас такой же товар есть, то вы в любом случае получите какие-то просмотры как минимум из, из рекламы гугловой, ну, из Google Merchant Center и из органической выдачи. Uh, какой смысл добавлять? Ну, вы просто со временем, если у вас будет много таких товаров, вы начнете на них получать все равно какие-то продажи. Uh, Опять-таки, внутреннюю конкуренцию никто не отменял, Google умеет учитывать цену uh, товаров, которые ему отдаются в фиде даже одинаковых товаров. И поэтому, если ваша цена будет ниже или вы предоставляете бесплатную доставку, то вы выигрываете в этом вы выигрываете, ваш оффер выигрывает для покупателя. При этом я сразу вам скажу, что бесплатная доставка растет конверсию. Если вы предоставляете бесплатную доставку на, Укр, на новую почту, конверсия растет в 2,5 раза. Если на новую, на sorry, новая почта, в 2,5 раза растет конверсия, почта, в 1,8 раза растет конверсия. Поэтому бесплатная доставка прям очень хороший инструмент для того, чтобы выделиться на фоне конкурента. Супер. Вот. Спасибо. Тут есть еще пару вопросов. Я хотел бы перед тем, как задавать следующий вопрос, сбросить сейчас, показать одну штуку. Мы недавно проводили опрос в кабере среди поставщиков интернет-магазинов. И был у нас вопрос относительно того, какие маркетплейсы. Ага, тут нельзя прикрепить. Окей. Окей, я пока сброшу. Материал есть. Что-что? Материалы материалы есть, давай. Да, да, да, да. Я покажу просто экран свой. Хорошо, Руслан, если я задержусь. Да, да, да, да. вот. Соответственно, мы спрашивали, у нас выборка была порядка 140 компаний, это поставщики интернет-магазина, не только те, которые работают в Хабере Мы всех проверяли на предмет там, валидности, что это действительно компания. И был вопрос связан с тем, что на каких украинских маркетплейсах вы уже продаете свой товар. И какие из них вы уважаете на бирж Здесь вот есть э, такая штука. Ага, плагин не нужен. Отлично. Э, в общем… Давай, бросаем. Э, бросай мне, я покажу. Давай, я тебе брошу, а ты покажешь. Так будет быстрее. Давай. Да, секунду. Оп. Показывай. Показывай. Сейчас секундочку. шею. А, есть на мой экран, да? Да. Видно. да. Вот. А, скажи, пожалуйста, и есть вопрос сейчас от нашего нового пользователя относительно э, конкуренции с большими маркетплейсами, кого вы считаете своим основным конкурентом. Есть ли у вас мотивация обогнать розетку? Следуйте за показниками розетки, чьи у вас якась суперницкая мотивация их перегнать? Чисто с маркетинговых причин. Цекавлюсь. Я даже не знаю, как просто ответить на этот вопрос. Смотрите, мы ну, просто с маркетинговых причин, just for fun, чтобы обогнать розетку, ну, наверное, мы можем просто залить все деньгами и обгоним розетку. Но это заранее убыточный и достаточно глупый поступок будет. Боремся ли мы за долю рынка? Да мы хотим тоже uh, занять какую-то значительную uh, или очень значительную долю рынка. Uh, все, наверное. Вот как-то так могу сказать. Uh, видим ли мы какого-то конкурента uh, для себя? Ну, блин, смотрите, мы, мы marketplace, продаем товары в интернете. Uh, любой другой... Uh, Любая другая площадка, которая имеет трафик и которая может, на которой можно продавать товары, даже площадки, на которых, в которых я работал, ну, безусловно, являются для нас конкурентами. Я даже не понимаю, почему. Ну, как... Может ли быть другое мнение? Ну, есть ли на рынке конкуренты? Ну, конечно, есть на рынке. Боремся ли мы за одних и тех же покупателей? Частично – да, потому что аудитории пересекаются. Как мы собираемся побеждать, давать лучший сервис, лучшее качество и выстраивать очень понятное видение нашего уникального торгового предложения у как можно большего, у как можно большего количества сегментов покупателей в Украине? Ну, это то, что делает абсолютно любая площадка и будет делать абсолютно любой большой продавец. Супер, спасибо. Спасибо за ответ. Руслан, есть еще вопрос от Дениса, пользователя. Какой процент у вас продаваемого ассортимента из добавленного? Из тех, кто а, это, м -м. Я да. понял. Я, наверное, сейчас не готов ну, сказать эту цифру, потому что я в прошлом месяце на этот показатель, прям вот так, чтобы сильно внимания э, не обратил. Э, в позапрошлом месяце э, и позапозапрошлом месяце он очень сильно прыгал, поэтому я вам сейчас не, не могу сказать. Я ну, вам могу сказать, что сезон... ну, да, да, сезонные товары очень сильно продаются сейчас, прям, прям капец, вентиляторы, кондиционеры, э, рулонные шторы, э, бассейны, э, садовая мебель, они просто там в космос улетели дают нам сейчас больше 40% всего товара оборота. Буквально сезонные, по сути, сезонные. 11, по-моему, категории, да. да. Угу. Угу. Окей, Руслан, еще вопрос тут по колл-центру, чтобы расставить все точки на... И тут есть несколько вопросов, я их консолидирую. А, глобально вопрос от пользователя следующий. Коротко, почему не даете продавцам самостоятельно обрабатывать заказы, ведь мерчант, который является собственником товара своего, он лучше, чем колл-центр, скорее всего... Зная угу. там характеристики товара, особенности товара, на чем базируется данное решение. И э, ты уже ответил на вопрос, что да, передаете, планируете передавать большим. То есть угу. э, почему сейчас приняли такое решение? Спасибо. Тут все просто. Причины две. Во-первых, нет, не все продавцы хорошо обслуживают покупателей. но ну, и это прямо ну, неправда. Если mm -hmm. вы большой классный продавец или если вы прям умничка и умеете э, нормально здороваться с покупателем, э, говорить ему спасибо и называть его по имени и не говорить ему «то ты сам виноват», э, то вы, вы большой молодец. Но это далеко даже не половина мерчантов так себя ведет. Э, это первое. Вторая CPS-модель предполагает, она уязвима к фроду. Поэтому если вы как мерчант хотите, чтобы площадка к вам честно обращалась, это не значит, вернее, имела честное с вами отношение, это не означает, что вы готовы иметь такие отношения с площадкой. Поэтому площадка должна каким-то образом мочь защитить себя от того, что вы примете заказ, его выполните, а у нас его отмените и скажете, что все не так. Для, ну, прозвон просто отмененных заказов тоже не всегда решает для площадки эту проблему. А надо понимать, что Marketplace сейчас зарабатывает очень немного денег в итоге, но ну, оставляет себе там, на зарплату сотрудникам э, и на датцентры, э, потому как cost of acquisition высокий. Стоимость привлечения пользователя достаточно высокая. Uh -huh. Все, uh -huh. вот. okay. uh, спасибо. Руслан, uh, один из пользователей, Екатерина, да, Екатерина спрашивает по поводу, извини, Марина, uh, что такое большой продавец uh, в вашем понимании? Потому что ну, мы говорим о том, что передаем обработку колл-центра на больших продавцов. Что же такое большой продавец? Да, для нас большой продавец – это тот продавец, который э, торгует не только на нашей площадке, а еще хотя бы на одной, и у него есть свой сайт. То есть в итоге у него есть, по сути, три источника заказов. А, для Дальше внутри у себя мы его там считаем большим. Если вы ТОВ, то вы точно достаточно большой для нас. Мы у вас попросим эти документы. А, сейчас у нас не очень много. Ну, в общем, в основном у нас сейчас ФОП. Это основная форма владения на нашей площадке. И, а, и дальше, если вы переваливаете примерно за, наверное, за 300 тысяч товарооборота месячного, то вы уже для нас будете считаться большим продавцом. Угу. Отлично. Спасибо. Еще вопрос такой, скорее, наверное, стратегический. Планируете ли сделать свои точки выдачи? Я знаю, что есть сейчас несколько точек выдачи. Да, у нас есть свои есть... точки выдачи. А много сейчас, по 92. А, ну, это в магазины выдачи, и отдельные, сейчас. да, получается? Это магазины плюс отдельно, 72 э, в магазинах, все остальные отдельно. Будем ли мы доставлять товары в точке выдачи, товары мерчантов в точки выдачи? У нас для этого есть еще все возможности. Проблема только в стоимости. Кто-то должен заплатить за эту доставку. Нам не хватает маржи для того, чтобы заплатить за доставку большинства товаров а, к нам, а покупатели, как бы странной цени было, не хотят платить за самого вас деньги. Потому как мой ну, эпицентр доставит свои товары бесплатно, почему и покупатели не понимают, почему они должны заплатить денежку за доставку в в отделение в наше же отделение, хотя они же тогда могут заплатить за доставку в какое-то другое отделение другого логистического оператора. Вот, поэтому пока мы не придумаем, как дешево возить товары в реальном мире, экспериментов таких запускать, наверное, не будем. Хотя думаем попробовать сделать все-таки платную доставку в нашей точке выдачи и посмотреть на то, сколько покупателей все-таки в итоге будет заказывать так товары. Вот так. Руслан, но насколько я знаю, вот я вижу по примеру Хабера, что те поставщики, которые переходят в плоскость бесплатной доставки, ну, то есть когда цена включает уже бесплатную доставку, mm -hmm. там продажи несколько раз растут. У вас также, наверное? У нас также. Ну и как я сказал, два с растет конверсия, если это доставка бесплатная, Новой почта 18, если она почтой, но штука в том, что мерчан же нам не повезет на точку выдачи э, товар, а он повезет ее какой-нибудь новой почтой. Э, и тогда наше на, предложение нашей точки самовывоза, оно непонятное, потому что если бесплатная доставка в точку самовывоза эпицентра или бесплатная доставка в отделении новой почты, зачем заказывать в эпицентре? Uh -huh. Пока что вот этого непонятно. Как бы я не любил э, там, свою компанию и, и свой бизнес, я, ну, мы, мы объективно понимаем, что нет ТП какого-то. Ну, нет пока что у нас в точках выдачи какого-то каких-то крутых вещей, типа там, аренды э, дешевой э, строительных, строительной техники, или там, инструмента или бесплатного суперкрутого кофе или там какой-то лаунж-зоны, ну, короче, непонятно, почему выбирают покупатели точку самого Эпицентра, при том, что у нас их еще не так много, и покрытие не такое большое. <coughs> Понятно, good Есть несколько вопросов по рейтингу, ты уже отвечал на них, я просто проговорю еще раз для коллег. Рейтинг на Эпицентре есть, он не по... ты поправил, если не прав, рейтинг он есть, но он не отображается на витрине, и он пока рейтинг не учитывается. учитывается, он пока никак не, не влияет. А, не учитывается даже. При этом есть нигде рейтинг, он не влияет. Нигде не влияет рейтинг продавца. Пока нет. Товары ранжируются по принципу количества выполненных заказов на конкретную единицу товара в листинге. Да. Листинг бьется 50 на 50. Товары продавцов и товары эпицентра. Мы ответили где-то на 10 вопросов сейчас из всех, которые были. А, есть хороший вопрос относительно брендов. Мы проговаривали, что есть часть брендов, которые по просьбе э, эпицентр э, ритейлеров… Это не по просьбе эпицентр, это по просьбе вот этих брендов. Брендов, по, по просьбе продаем. брендов, окей. А, если я импортирую бренд, вот Иван спрашивает, если я импортирую бренд, который нельзя продавать на эпицентре, то что случится не заблокируют весь файл который я импортировал или же только товары определенного бренда мы вам вас попросим не продавать эти товары а попросим мы это с помощью кнопочки забронированную на угу окей хорошо и вопрос еще есть по аналитике есть ли планы по реализации аналитики для мерчантов в личном кабинете да но не в этом году точно то есть да, безусловно, если вы спрашиваете об аналитике, которая сделала AI для промо, например, потому что где вы бы еще могли видеть крутую аналитику, то когда мы ее, под... простите, когда промо я делал, <laughs> он был уже на достаточно взрослой стадии, потому что я помню, как приоритизировалась эта задача, и это уже было типа у нас есть все. Давайте попробуем дать мерчантам больше возможностей для анализа своих продаж. Может быть, они нам что-то принесут для этого. Пока мы далеко не на такой стадии. В этом году вряд ли мы отойдем такие возможности. Руслан, mm -hmm. okay. uh, я предлагаю сейчас вот еще три вопроса, uh, этот, крайние три вопроса. И закругляться у нас тайминг есть. Есть вопрос, несколько вопросов по комиссии. Средняя комиссия сейчас на эти центры с продавца разнится от категории до ну, категорию, но средняя какая? 16,8. 16,8% в зависимости да. от категории. больше 50% заказов совершается с комиссией 15%. Ага, окей, хорошо. И вопрос по отменам. Мы когда проговаривали историю, что... Там из 100% всех заказов после подтверждения 78% переходит выполнены. получается отмены 22%. Правильно? Ну, это из заказов, которые были подтверждены мерчантом. Ага, окей. 8%. Потому что значительная часть заказов отменяется мерчантом. Uh -huh. А всего uh -huh. заказов из 100% полученных заказов отменяется 24% заказов. Угу. Окей, Нет, хорошо. Это нормальный рыночный показатель. Good. И вопрос еще по интеграциям, импортом, экспортом. Можно ли, я несколько вопросов здесь, можно ли сделать экспорт, имеется в виду, наверное, экспорт-импорт товаров в эпицентр с промо? ложится ли файл импорта? Экспорта, получается. Смотрите, на сейчас мы... На сейчас через менеджера, вы можете обратиться к менеджеру, и менеджер вам может по помочь импортировать файлик из промо в формате розетки. Но этот импорт у нас еще работает не так круто, как нам бы хотелось. Uh -huh. Основная проблема – это сопоставление характеристик и категории эпицентра и, наших, потому... uh -huh. эпицентра и розетки. Потому что вам нужно понимать, что у розетки одна категория может быть, разнесена на... Одна наша категория может быть разделена на 5 категорий в розетке и наоборот. Uh, поэтому основная проблема – это вот понять, куда что складывать. Uh, на сейчас у нас есть свой формат файлика, у нас есть, вон, вы можете прийти в Хабер, Хабер вам ну, быстро загрузит, ну или быстренько тоже может загрузить эти товары. Uh, есть наш, наш формат файлика, можно загрузить Excel uh, товарчики, можно попросить менеджера помочь, менеджеру это будет стоить каких-то, я бы сказал, значительных усилий, но он может попробовать вам помочь э, загрузить э, товары через файлик формата розетки. Но если вы ну, лучше, так, лучше попробуйте сделать наш файлик, он несложный. Mm -hmm. Формат робота такой же, как, как у розетки, это тот же XML, просто там чуть-чуть другой мат. Окей. Okay. Спасибо. Руслан, я от себя хотя бы один вопрос все-таки задам, который... Два. Давай. Два вопроса. Первое. Планируете ли вы запуск собственного fulfillment центра Ну, эпицентр fulfillment? Yes. Mm -hmm. Это первый yes. вопрос. центр Сейчас мы пытаемся понять, а кому что может быть интересно. Вот, и пока что... Короче, планировали мы? Планируем. Когда? Сейчас сказать не могу, потому что непонятно, как куда эту задачу засунуть, как ее приоритизировать, потому как нет такого прям спроса на рынке, на фулфилмент, причем это эпицентра. Окей, вот. okay. хорошо. И под занавес можно ли какой-то супер успешный кейс продавца... На эпицентр M. Да. Вот сколько это заказов в месяц, сколько это комиссии. Э, давай так, не комиссии, сколько GV, сколько заказов в месяц, вот топ-продавец дает. Давайте я вам сейчас покажу. Ну, вот просто это я, конечно, может, и не, не надо было бы этого показывать. Ну хотя бы, не знаю, это все равно. Данные не открыты, но если я покажу, ничего, по мне кажется, страшного не произойдет. Это, это другая презентация для другой цели, но ну, вот у нас есть такой слайдик. В прошлом месяце самый большой мерчант получил это успешные ДжМВ, то есть это не те заказы, которые он получил, а те заказы, за которые он получил деньги. Mm -hmm. Самый большой мерчант получил 800 тысяч товарооборота на 800 тысяч, следующий на 700 тысяч, дальше на 600 тысяч, ну и так далее. Так что mm -hmm. вот такие показатели у нас. Ну, и точно это, есть, к чему стремиться. Достаточно большие мерчанты большие для вещи. нас, но если нам к чему стремиться, конечно, есть. Я уверен, что у нас скоро появятся мерчанты, которые... А, да, еще этот рейтинг постоянно меняется, ну, потому как сезонные товары и все дела. В компаниях но... ты имеешь в виду, да? В компаниях, да, которые компания мне представлены. Ну, вниз, да, да, просто, ну, надо понимать, что сам объем GMV у каждой компании растет. Если раньше, там, Компания, которая приносила 300 тысяч GMV, она считалась большой, и там они соревновались с компанией от 300 до 100 тысяч, то сейчас это уже там почти миллион, и там есть компании, которые до... от 300 тысяч компаний а вот этот, этот, третьим, до миллиона. Вот, Но компании, которые там делают 100 тысяч, у нас прям много. Ну, то есть это будет прям такой длинный-длинный хвост. Длинный Но в целом компания успешная, она может делать от полумиллиона гривен GMV на эпицентре, в месяц выполнен. Да, сколько угодно может делать. Сколько ну, да, в, целом, Окей. В, целом, в целом полмиллиона – это вполне за пару месяцев достижимый показатель. Супер. Руслан, тут еще вопросов насыпалось, но Давай. я думаю, что мы остановимся уже, и будет повод через некоторое время сделать апдейт, провести еще раз вебинар. Я очень благодарен тебе за время. Знаю, что его мало, поэтому мы тебя отпускаем. Спасибо. И коллеги, запись вебинара вы получите на почту, мы вам отправим. Всем хорошего дня, хороших продаж. Все, пока-пока. Спасибо, хорошего дня. Пока. Ребята из моей команды, которые пришли на вебинар, вам привет.